Всем привет! В этом видео я расскажу об инструментах поверхностного моделирования в SOLIDWORKS. Их не так много и все они располагаются на вкладке «Поверхность» либо в пункте «Вставка» «Поверхность». При создании нового документа и детали доступны всего лишь две команды – это «Высинтая поверхность» и «Повернутая поверхность». Для того, чтобы воспользоваться одной из этих команд, необходимо сначала нарисовать эскиз. Выбираем, например, плоскость сверху и рисуем новый эскиз. Рисуем обычный отрезок, ну, например, длиной 100 мм. После чего выходим из редактирования эскиза и выбираем вытянутую поверхность. Здесь абсолютно такие же Настройки этого элемента, как и вытянутые бабушки основания. То есть можно выбрать, насколько эту поверхность вытянуть. Либо до определенных условий. До вершины, до другой поверхности. До тела, либо, например, среднюю плоскость. Также, если контуров много, то можно выбрать некоторые лишь из них. Ну, выберем, например, среднюю плоскость на 100 мм. Следующая команда это повернутая поверхность. Для нее также необходимо нарисовать эскиз. Например, на плоскости спереди рисуем новый эскиз со севой линией. Пусть это будет, это, допустим, такая, такое количество отрезков. Можно, в принципе, поставить размеры на каждый, можно и не ставить. Выходим из редактирования эскиза, выбираем повернутую поверхность. И у нас автоматически строится фантом вокруг определенной осевой линии. Щелкаем ОК. И вот у нас получается вот такая вот своеобразная крышка бетона или еще чего-нибудь. Которая сделана с помощью инструмента повернутая поверхность. Все то же самое, как и обычным твердотельным моделированием. Следующий инструмент поверхностного моделирования это поверхность по траектории. Сейчас данный инструмент не активен. Для того, чтобы он был активен, необходимо нарисовать минимум два эскиза. Первый эскиз я нарисую на плоскости сверху. Возьму многоугольник. Пусть это будет такой шестиугольник. Диаметр 50 мм. И теперь необходимо нарисовать маршрут, то есть траекторию, по которой будет выдавлен данный многоугольник. На плоскости спереди рисуем новый эскиз, берем, допустим, spline и рисуем какой-то маршрут. То есть путь, по которому будет выдавлен данный шестиугольник. Выбираем поверхность по траектории. Здесь э, в первом окошке выбираем профиль, который необходимо выдавить, а во втором окошке путь, по которому его необходимо выдавить. И программа сразу рисует фантом будущего элемента. Можем щелкнуть ОК. Вот так вот он будет выглядеть. Либо настроить э, данный элемент под свои нужды. Здесь есть несколько настраиваемых параметров. Например, можно использовать направляющие кривые для того, чтобы изменить этот профиль где-то в середине пути, чтобы он принял, например, другое сечение. Следующий инструмент поверхностного моделирования это поверхность по сечениям. Принцип использования этого инструмента точно такой же, как и в сфердотельном моделировании использования бабушки основания по сечению. Нам необходимо сделать несколько сечений, по которым построится этот элемент. Для этого выбираем например, плоскость сверху. Добавляем из справочной геометрии еще одну плоскость. Ну, например, на 50 мм. И выбираем, допустим, количество экземпляров две штуки. На плоскости сверху мы рисуем эскиз. Пусть это будет прямоугольник. На первой плоскости мы нарисуем также эскиз, пусть это будет круг. И на плоскости 2 мы нарисуем еще один третий эскиз, пусть это будет многоугольник из 7 граней, 7 отрезков. И теперь выбираем инструмент поверхность посечения и выбираем профили. Первый, второй. И допустим третий. Также здесь можно выбрать а, направляющие кривые для построения более сложных по форме элементов. Щелкаем. Вот такой вот элемент у нас а, получился. Здесь также абсолютно ничего сложного нету. Главное а, правильно выбрать а, точки, чтобы а, поверхность не скручивалась во время выдавливания. Ну, например, чтобы не было а, вот такого вот. Если мы переместим среднюю точку сюда, то у нас, конечно, получается довольно-таки интересная форма, но, наверное, это не совсем правильно при построении каких-то элементов, ну, например, рукоятки оружия. Следующий инструмент это поверхность границы. Для того, чтобы данный инструмент был активен, нам необходимо нарисовать минимум два эскиза. Поэтому выбираем плоскость сверху и выбираем справочную геометрию. добавляем еще одну плоскость. В на плоскости сверху мы рисуем первый эскиз, пусть это будет дуга. Это вот такая вот. И на новой плоскости мы рисуем, ну допустим, сплайн. Такой вот синусообразный сплайн. Теперь для того, чтобы сделать поверхность границы, мы выбираем этот инструмент и выбираем крайние точки эскизов и, соответственно, сами эскизы. Первый эскиз и второй эскиз. И после чего Solid рисует фантом будущей поверхности. Здесь можно также выбрать направление, если оно важно. И выбрать направление вектора, либо э, выбрать перпендикулярно плоскости. У нас вот поверхность будет немного такая более пузатой. Щелкаем Следующий инструмент это заполнить поверхность. Позволяет э, добавить поверхность в какой-либо замкнутый контур. Для того, чтобы продемонстрировать, как работает этот инструмент, мне необходимо создать трехмерный эскиз. И буду его создавать при помощи сплайна. Нарисую какой-нибудь какой сложный эскиз в трехмерном исполнении. Ну, например, как-то так. И с помощью команды «Заполнить поверхность» заполню этот замкнутый контур поверхности. Работает инструмент довольно просто. У него, конечно, есть определенные настройки, но в данном исполнении они, к сожалению, не активны. Если мы перейдем к редактированию элемента, то здесь можно выбрать только контакт, как управление кровизной, не касательность. Не кривизна. Мы здесь выбрать не можем. Да, также можно добавить ограничительные кривые. То есть если бы я здесь нарисовал еще несколько кривых, то их бы можно было добавить как а, такие дополнения к построению, правильному построению нужной нам поверхности. Следующий инструмент это свободная форма. Позволяет заниматься так называемым скуптингом. А, покажу на примере. На плоскости сверху и на любой другой плоскости создам новый эскиз. Все это будет простая линия. С помощью э, команды добытной поверхность создам новую поверхность. И теперь могу применить инструмент свободная форма. Необходимо выбрать грань, то есть единственную, которая у нас есть. И теперь на, э, на каждой стороне этой грани выбрать э, касание. Контакт, передвигаемые касательные, передвигаемые касательные или кривизна. Но ну, выберем передвигаемые. Теперь можно выбрать эту кромку и спокойно двигать так, как нам захочется. Дальше выбрать, например, вот эту кромку. Здесь поставить кривизна. У нас уже поменялась первая Кромка или передвигаемая касательная. Также здесь отредактировать, как нам хочется. Можно, в принципе, выбрать э, симметрию направлений и тогда передвигать только одну точку, а вторая точка симметрично относительно средней плоскости будет передвигаться симметрично. С помощью вот такого вот инструмента можно э, выполнять различные... Действия Похожие на скрутинг Как например в матбоксе Также в любое время Можно вернуться к редактированию И обратно отредактировать Какие-то элементы Этой поверхности Вообще в солиде существует Специальное дополнение Называется Power Surfacing Как раз созданное для Редактирования свободных форм Теперь сразу хочу а, перейти к инструменту развертанной поверхности, пропустив инструменты плоской поверхности, эквидистанта и линейчатая поверхность. А, эти три инструмента довольно простые. Первое строит просто плоскую поверхность, а, повторяя в некотором роде урезанным роде а, инструмент вытянутая поверхность. Эквидистанта создает а, поверхность, отстоящую на определенное расстояние от заданной или нечеткой поверхности, создает несколько поверхностей по цепочке. Инструмент развертной поверхности, о нем хочу рассказать подробнее. Он предназначен, соответственно, для получения плоских разверток, каких-то таких сложных, сложноформных поверхностей. Может пригодиться, ну, например, при проектировании обшивки корабля или обшивки самолета, если вы это делаете в SolidWorks. Выбираем инструмент развертки поверхности. Выбираем, что нам нужно развернуть. Выбираем сходную точку или грань. И после чего у нас строится развертка нашей поверхности. Можем попробовать это на более сложной форме. Для примера я построил вот такую сложную поверхность, эскиз которой содержит сплайн. Здесь находится сплайн, поставлена взаимосвязь касательной вот к этой вот прямой параллельной осевой линии. Поверхность не замкнута, то есть она имеет какой-то разрыв. Можно его поставить больше или меньше, но это не важно. Выбираем инструмент развернутые поверхности». Выбираем грани или поверхность для развертывания. Я выберу из плавающего дерева построение, выберу полностью эту поверхность. И теперь выбираю грань, относительно которой кромку, относительно которой я хочу развернуть эту поверхность, выбираю верхнюю кромку. И после этого солид строит еще одну поверхность. Первую я пока скрою, которая является разверткой ранее. Очень э, удобная функция. Можно посмотреть э, сколько нужно материала на тот или иной элемент. Эту, э, этот инструмент можно использовать в тех случаях, когда инструмент проектирования листового металла не позволяет получить э, таких сложных разверток э, с построенных деталей. Ну и следующая группа инструментов направлена на доработку и дальнейшую работу с поверхностями. Это удлинение поверхности, осечение лишнего и сшивание поверхности. Но я думаю, они не настолько сложны, чтобы о них можно было говорить. Например, удлинение поверхности. Выбираем инструмент, выбираем грани или кромки и выбираем, насколько нужно удлинить. После чего достраивается вот такое удлинение. И получилась такая ваза. Добавляем, э, здесь отредактируем э, повернутую поверхность на 360, чтобы она была замкнутой. И здесь добавляем э, заполнить поверхность, заполняем вот это вот донышко. Получилась вот такая вот лампа Алладина. Отсечение поверхности. Если нам необходимо сохранить или наоборот отсечь часть получившегося элемента, то выбираем отсечение поверхности. Выбираем, например, плоскость спереди. Рисуем новый эскиз. Пусть это будет сплайн. Выбираем отсечение поверхности. Выбираем поверхность, которую необходимо отсечь и выбираем то, что нам нужно. Например, вот так. Остается у нас такая вот маленькая часть. Данные инструменты я использовал в одном из моих прошлых роликов, когда я рассказывал о гибридном построении кружки. Многие думают, что изучив и освоив инструменты поверхностного моделированные соль, они смогут спроектировать Кузов автомобиля или, скажем, корпус самолета. Тогда вам предлагаю посмотреть на инструменты поверхностного моделирования, которые есть в NX 10 версии. То есть только здесь на видимой панели их около 30 штук. И возможность построения первой поверхности на пустом пространстве детали здесь гораздо больше, нежели в солиде. Если вы хотите узнать, как пользоваться инструментом поверхностного моделирования в VMIX, пишите в комментариях, жмите «Рассказать друзьям» и ставьте лайки. И следующее видео не заставит себя долго читать. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.